хей hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм, и с вами, как всегда, ваш Сэн сегодня я продолжаю проходить сверх нереально атмосферную Little Nightmare 2. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчаш тогда мы, пожалуй, начинаем! Так, ну и что, пожалуй, давайте вспоминать, где мы остановились в прошлый раз и на чем мы продолжим в этот раз. Здесь есть фортепиано, пианино, фортепиано. Фортепиано, на котором можно взобраться. Здесь сыграть потрясающую мелодию, да, в наших с вами э, руках, в наших с вами ногах. Происходит, о, ясно, происходит буйство. Происходит какое-то творчество, да, которым мы явно не особо умеем и заниматься. Так, интересно пошарить здесь, можно запрыгнуть. Можно спрыгнуть. Понял. Отлично. Больше ничего мне знать не нужно. Э -э хотелось бы только разузнать, что можно здесь сделать. Э -э Пс а, погоди, подожди. Вот здесь есть рычажок, который мы можем, в принципе, поднять. Э -э Фортепиано. Да, все правильно. Нужно крутить по часовой стрелке, и тогда... Фортепиано взмывает воздух, да, и в наших с вами руках... А, подожди, может быть, нужно его уронить просто, чтобы он пробил нам ход вниз? И теперь мы снова поднимаем, нет? Подожди, мало что-то затеял, как бы, мне интересно, что же в его голове, что же, что же он хочет сделать? Так, если в обратную сторону покрутить, попробовать... Это можно бесконечно делать, да? Получается, никакого эффекта не будет. Тогда давай попробуем забраться и мы. <музык> Все, понял. Нужно просто прыгать. А, давай. Это главное делать. Отлично. То получилось, вроде провалились на какой-то этаж. Однако непонятно, слегка непонятно, зачем мы это делаем. Но здесь есть замок, ключа от которого у нас пока еще нет. И, соответственно, мы можем... А что мы можем? А что мы можем? Что мы можем? Куда мы можем деть свой потенциал? Здесь мы можем забраться на книге, да. Но при всем этом... Ага. Он решил сползти. Я понял, ну ладно, и бывает и о хо хорошо Так, здесь, здесь и здесь. Не понимаю. А -а объясните, не понимаю. Хм. А, вот это я чихнул, да, кстати. Будь здоров, Сань, Спасибо. Теперь мы можем поиграть в какой-то раздражающий звук, который не нравится нашему э, корешу. И он тоже решил сделать... О, погоди, смотри, мы привлекли внимание вот этих микродемонов. А, все понял, извиняюсь. У нас же здесь полное взаимодействие с нашим корешком. Ага. Ага, аккуратненько. А, вот девчонка лупает ключ. Нам нужно обойти за нее, схватить арматуру и развалить ей э, бошку. Смотри, ключ она бросила. Так, я сейчас почти-почти. Бам! Это побед! Это побед! Легчайше, легчайше победа. Однако, что же мне... Как мне нужно сейчас? А, подожди. Здесь есть ручка, которую я могу поднять вверх, э, саму решетку. И проползти под ней. Все легчайше. На карачке и бежим. Это важно. Пробегать всю эту игру, делать максимально все быстро, а без, без какой-либо воды. Так, а вот и двери. Двери открыли, мы можем теперь на карачках пробежать. Главное не наступить на какую-то половницу, которая заскрипит и нас обнаружит. Берем молоток. А куда идет-то этот, мой молодой... А, ты смотри, даже не понадобилось ничего делать. Как бы ничего. Ты посмотри, какой он боец, ты смотри. Смотри, что делает. Смотри, что молодежь делает. Ну ты что, это что? Нормально, ненормально. Это незаконно, Законно? незаконно, это незаконно. Молодежь, ой, молодежь, давай оттащим ящичек. Потому что нам нужна какая-то ступенька, чтобы запрыгнуть на ту самую... На этот самый комод, да? И... Пройти дальше Однако Здесь у меня нету никаких э, орудий Труда, которыми я бы мог побороться С этими самыми мелкими бэчами Мелкими бэчами Бэчами мелкими Которые доставляют нам неприятности. Так, так, так э, Я вижу, что можно взобраться На вот этот шкафчик, скинуть ящик э, Зачем это делать, не знаю Подожди Может быть левее, не левее. Не все так просто оказалось, как бы можно отпустить. Давай пройдем дальше, чекнем, посмотрим, что тут есть. А, -а, а вот вижу, вижу, вот, вот оно, вот оно взаимодействие двух вещей. Вот так вот мы поступаем. Здесь цепляемся на книгу, сбираемся на тот самый комод и сбрасываем ящик с книгами. Только не на -то. а -а -а, мало ловок, Мало, Я здесь открываю люк и можем пройти в следующую комнату. Или не можем? Мы должны это вдвоем сделать, получается? Тогда давай. Тогда давай, сделаем это вместе. Так, здесь на карачке. Встаем и двигаемся по вентиляции. Дальше взбираемся по лестнице. И двигаемся в направлении, которое нам доступно. И оно одно. А, вот она и сама ущилка, кстати. Ну. Здорового ущилка. Так, ну давай. Я так понимаю, что нужно дождаться... Oh, fucking shit. Дождаться момента, когда она играет, короче, да, и в перерывах, пока она не играет, нам нужно стоять. Раз, два, три. Нет? Так, мы остановились. Нам нельзя двигаться в этот момент. Она записывает свои микроидеи и вот снова начинает играть. Тем временем мы хватаемся за ручку и крутим ее. Крутим, опуская... Э что это? Как? Это мост? Опуская мост? Мост? Это же мост? Так, так, так. Малой, не сорви наш план. Так, так, так, так, так, так, играть, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, как устроена эта игра, так, так, так, так, так, так, так, так, так, а, все не так просто! Мне, получается, нужно сейчас вообще вот а, тумбочку вот перетащить. Перетащить к ящику тумбочку, на которую я смогу запрыгнуть и как бы... Ну да уж. Ну, поехали. да да да да Слушать надо. Так, остановились и не издаем ни единого а, звука. <тит> прекрасно, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Какая же ты мразь, но ну какие же чудесные песни ты умеешь играть. Да ты что? Так, начинаю играть, я боюсь начинать прыгать там. Все, я могу смело сказать, что эта локация пройдена. Легчайшим э, способом мы все прошли. Открываем с моим бобчиком калитку. Она нас спалила. Ах ты мразь! Да ты что, она лезет? Куда ты, куда ты лезешь? Что да ты. Моя ты родненькая. Куда твоя черепушка-то не. Ты... А -а -а -а. Уберите ее нахер отсюда. Я не хочу с ней бороться. Не хочу сталкиваться с ее губами. Это, ну, как бы. Чужие губы тебя ласкают, я прыгнул вдаль. Их, а у нее бесконечная шея или как это вообще работает? А можно все уже выбросить? мне кажется ее шея до, до сюда не достанет, поэтому следовательно нам нужно выпрыгнуть из этого контейнера и проследовать дальше. О, черт, такую бабку, конечно, все представляли своих учителей вот такими типа страшными, боялись хоть что-то сделать. Вот я сейчас понимаю, что э, со всеми учителями можно было так лоя... лояльно, лояльно решать какие-то вопросы просто общением, они а пытаться что-то умолчать, что-то испугался там испугаться. Даже не страха уважить, ну нет, это даже страх. Учителя вселяют страх, они постоянно чем-то пугают, что-то заставляют тебя там делать, э, родители вызовут школу, двойку поставят, нельзя, нельзя так преподавать. Нужно относиться с пониманием к каждому, кто э, находится под, на твоем попечительстве. Или под твоим попечительством. Как это будет? Русский Не, не выучил, русский, блин, да. Смотри, костюмчик какой-то, наверное, я сработки так и, так и расставил. Санька-то сахарный у нас. Так, э, сюда. Подожди, я так понял, что вот это нужно куда-то подвинуть. А мне не хочет никто помочь. Так. Сюда я запрыгнуть не могу. Давай, может, поможешь мне? Нет? Дормаед, давай. Во! Ну, теперь-то, ну, нормально, кстати. Подожди, мне нужно... Нет, мне нужно вернуть, задвинуть, чтобы упала крышка. Крышка, чтобы упала. Ты прикинь, насколько продуманная игра. Прикол. Прикол, так он надо. Интересненько. Вот, дальше, э, скорее всего, меня подсадит мой корешок. Да? Ты же меня подсадишь или нет? Да нихера он не сделает. А вот теперь я могу спокойно перепрыгнуть и схватиться. Ничего я не могу сделать. Давай еще. Оно двигается еще или нет? Хватай. Не, прикинь, оно не двигается Интересно тогда как А каким способом тогда мне нужно это сделать Максимально сюда А, вот Этих вот сантиметров не хватало Для того, чтобы сдвинуть э, Чтобы допрыгнуть Вы что? Смотри, реально не хватало Ну, все-таки мы преодолели свой путь Таков путь, дорогие друзья И мы И мы уже В злополучных Переулках. Подожди, здесь есть шляпка. Это по-любому шляпка. Oh, oh, в меня вселилась э, говна. Так, кораблик мы можем его запустить, нет? Есть куда? Нет. Я бы хотел куда-нибудь, как в фильме Оно. Помнишь, этот жел... желтенький комбинезон и клоун в этой решетке? Да ты шо. Так, ладно, я бросаю. Бросаю дурное, пролажу, пролажу в поломную дверь. И здесь есть что? Что это такое? Да уж, не знаю, что это такое, конечно. И не хотел бы узнавать. Вот здесь есть... А -а, -а. А, -а, а а Так это она и была, что ли? Всю дорогу с нами шла как бы наша подружанья, которая с первой части. Так это она и есть -то. Она потеряла свой комбетик получается. А я-то что думал-то, прикинь? Я-то что думал? Я не знал даже, не думал, не гадал, даже не пред. Ой-ой-ой. Ну, вот это приятная ностальгия, конечно. Это уже забавненько. Давай, подсаживай, я прыгаю. Блин, приятно познакомиться. Наконец-то я понял, кто это и что это. И с чем его едят. А здесь надо в окно выпрыгнуть или как? Вроде да. Угу. Идеально. Прикол. Я не знал, как бы. Я... А я такой думаю, блин, а где же первая... Ну, девочка, которая с нами была в первой части. Что с ней, типа? Куда она делась, там вот это вот все? Подожди. А, здесь она должна меня подсадить, получается, да? Давай, давай, давай. Ручки, ручки, ручки готовим. Отлично. Ага, мы еще дальше. Вот, на крышу забрались, Отлично. Что уж тут сказать. Здесь я спрыгиваю. А, толкаю. Кстати, толкаю вот это дерьмо. Она просто упадет доска, доска, которая была поставленный и в целом больше ничего с этим делать не нужно было. Теперь забираемся снова на контейнер, открываем люк и следуем дальше. Да, идеально. Да ты что? Блин, разработчики молодцы, типа, я тоже... А я еще такой надел комбинезончик этот... А... Что за лаги? Это надо синхронно, что ли, делать еще или что? Нифига я не понял. Прикол. Офигеть. О, бумажка, бумажка туалетная, так, вот это какая-то еще одна улица, в общем мы дом за домом проходим через, насколько мы маленькие, что мы дом за домом проходим по, по этим, по вентиляции Так, здесь есть свет, это радует И какая-то катсцена или просто загрузка локации будет? Нет, ну, загрузка локации Это какая-то больничка получается, чичиково, Чече Чи Чи кого. Ну, какая-то больничка получается. Так, на картах проходим под кроватью и э, вылетаем, двигаемся куда? Угу, сюда. Здесь куча всего интересного. И не очень. И не очень. Дверь мы можем открыть только вдвоем, я понял? Я понял! Я понял! Теперь я понял. о понял. Я зажал его, мышь на всякий случай, хоть этой катсцены от меня ничего здесь не, не зависит. Однако я понял, что здесь будет локация исключительно на ловкость. <смех> исключительно на ловкость будет локация я проявил всю свою смекалку и теперь О, куда почему он так почему он прыгнул так ну как бы я абсолютно не вкачивал ловкость Скачал только силу посмотри на эту банку эта банка это вообще это нечестивая банка это богу неугодная банка которая не работает в таких миссиях блин так, подожди. Ага. Так, ну, вроде получилось. Хоть и не с первого раза, да, однако получилось. Э -э на веревку, на этот, на тросик, на, на, прос на простынке, которые скручены в длинную, мы их проходим. Эти пролеты... Что это за комната, интересно, такая? Где нету никаких ни потолочков, ничего. К чему это все подвязано? Очень высокие потолки, классно. Хочу такую, такой дом с такими высокими высокими потолками. Ну, 100% вот это мне нужно достать, да? Конечно. Пробку достали. И вставить ее нужно будет... Подождите, покажите, куда же нужно будет ставить ее. Двери. А, ну вот видно куда... Че, не видно что ли? Вот видно! Ну че ты сам-то делишь? А, куда ты, ну куда смотришь-то? Вот она. Вот она щиток, пробочку вставил, все. О, мы сейчас будем... О, во, во. Подожди, наверное, надо решетку очень быстро открыть. Ага. За... А, -а, а я сейчас упаду, да, или нет? Просто я чуть успел. Еле успел. Еле успел, но и ладно, черт сниму. Вот здесь какая-то есть... Подожди, а чё? Вот я смотрю... А ничего нет Че, не дают подглядеть-то даже Я помню в прошлой части вентиляции, когда полз Там на меня напал как бы дед Дед, рукастый, рукастый Ножи. Сейчас мой фонаричек Е, чтобы использовать фонарик Прикинь, есть, есть фонарик, его можно использовать Кайф Так, давай, заходим сюда Тут без фонаря не разберешься Тут как бы вообще темнота темнющая Темнига, темнота банку какую-то обернули. Надеюсь, здесь никого нет. Вот. Не хотелось бы... Единственное, чего не хотелось бы, так это встретить этих чокнутых детей и не понимать, куда мне бежать или что делать. Вот. Хотя и так, ну, я вот бегу, не понимаю, куда мне нужно бежать. Здесь заколочена дверь. Ага. Заколочена дверь. Пойдем, попробуем по пролетам пошастать. Пролетом пошастаем. Если что-нибудь найдем, будет достаточно приятно для нас с тобой, дорогой мой друг. Вот там дверь открыта. Фонарик я выключил, но благо у нас появился фонарик. Но хотя нет, не благо, потому что это означает, что у нас будет куча темных миссий. Куча темных миссий, это не круто. Так, мы сейчас еще... Четыре банки мы возьмем. Четыре банки я взял. Для чего они? Напомните... А, чтобы попасть по кнопке. Понял? Здесь билетик есть. Кайф. А, так, берем одну. Идем. Попадем? Изи, легчайшее. Легчайшее, легчайшее. Так, открыли локацию, но здесь... А, здесь никого нет. Здесь вот эти клюки начинаются. Пойдем к телеку, посмотрим, что это к чему. Здесь никого нет. Это все, это все какие-то куклы. Это все вымышленные персонажи, которых не существует. Они нереальны. Им, ну, мне им, им, им Здесь делать нечего Правильно Так, открываем глаза, смотрим телек. Так, я помню, что здесь нужно нам э, Восстановить картиночку Вот Вперед нажали, задержали Вот мы проникли Нет, не сюда Налево теперь ломаем Погрузились Хорошо вниз есть мы проникли в этот экран правда не знаю зачем что это за флешбеки кто знает напишите в комменты кто что знает это что это такое типа дайте понять здесь все замедленно так и вот прыгать можно как-то еще за телек? тиви шоу какое-то тиви шоу по твоему это тиви шоу или по что и нас двоих выперло оттуда прикинь представь сюжет Тебе дают какой-то телек, короче, который, ну... Телевизор вредит вашему здоровью, получается. А -а -а -а, вот мы, камера отдаляется, мы изучаем локацию. Значит, вот там вот лифтик есть, рычажок. Какой-то две пробки мне нужно найти. Хорошо. А -а -а, соответственно, пойдем дальше. Двух пробок у меня еще нет, поэтому будем искать где-нибудь здесь. Здесь есть лифт, и здесь есть еще одна комната. Пойдем в комнату, в лифт не пойдем пока. Угу. А, игрушка в игрушке Ключ, я вижу какую-то пасхалку, подсказку что это такое а, Медведя вижу Вижу зайц, зайца Вижу медведя Медведя, короче, я беру медведя Блин Его как, его допинать надо, получается? Во, я взял, я взял, схватил медведя угу. а, Мы сейчас его просканируем Это рентген, правильно? Правильно в нем должен быть ключ. Так. Нажимаем. В нем ничего нет. А, или да. Нет, ничего в нем нет. Что это такое? Что она взяла? Она достала из него мартышку, обезьянку какую-то, прикинь. Бан. Так, было бы, конечно, слишком э, легко, если бы этот медвежонок оказался именно там. Но я на камере же... Жив... Ой, на снимке видел, что он в медведе. А медведь где? Так, так, так. Вот это не медведь-то? Случайно. Во! Это что-то нужное. А, подожди. Это, наверное, шляпа медведя? Ну ладно, пойдем возьмем вот этого рыгатого зайца. И засунем его туда же. Посмотрим, в ком из вас, мать вашу, находится ключ Так А, в обезьянке есть ключ, прикинь Нам нужно найти только эти а, Нам нужно найти ножницы какие-то Ножницы я где-то видел Блин, как его вспороть? В обезьянке есть, а как вспороть-то? Есть инфа, хлопцы? Может быть, в Зайце сейчас будет. О, работает. А, может быть, в Зайце... Да ты шоу. Да ты шоу такими звуками? Дерьмо. Какое-то дерьмо. Это какая-то... Да, может быть, сейчас в этом Зайце есть какие-нибудь ножницы. Там что-нибудь достанем, посмотрим. Давай. Вот у нас команда. Всех зверят. А, не, подожди, ключ. Ключ есть, да? Так, выбрось эту обезьянку. А что нужно сделать-то, подожди? А, главное уборы, у меня появилось... Ага. Ага. О, что же тогда сделать, получается, с этой... Нет, этого оставь. Вот с этим зайцем у него внутри есть все, что мне нужно. Но как его... Его не разбить? Да, в нем есть ключ. В нем, мать его, есть ключ. И как мне его достать? Ладно, я сейчас, короче, я умолкаю. О, подожди. А, нет. Нет, не жди. Я пока умолкаю, буду разбираться, короче. Как только пойму, что нужно сделать, я, я, я перемотаю на тот момент. Так, короче, моя бесконечная подсказка, мой Google, мой вечный помощник, мой лучший лютый друг, подсказывает мне, что нам нужно взять того самого медведя ли зайца, в котором находится наш с вами колюч. Погоди. Так, э, по-моему, еще в обезьянке там что-то находилось. Э, это не точная инфа, да? Но, по-моему, в обезьянке тоже что-то было. Мы сейчас это узнаем, взяв обезьянку с собой. Э, и спустимся по лифту. Единственное, что нужно было сделать нам, это просто попасть в лифт. И внизу мы бы узнали, что есть крематорий, который просто и создан исключительно для того, чтобы... Ага. Во! Во! Мы поехали! Мы сейчас сожжем этого медведя и... В целом для нас как бы останется только ключ. Попробуем закинуть туда еще обезьянку, может пасхалку найдем. Какой-то, если повезет. Так, берем, выбрасываем. Пойдем теперь всей командой. Да, вот, смотри, есть печка. Давай попробуем на, на обезьянке. Хлоп. Да ты шо? В Обезьянки ничего не было, да? А как узнать, было или не было? Да ну нахер! Да ну нахер, Сань! Да ты такой какой-то ты воробушек. Так, закидываем сейчас. Ага. Во! Во, теперь поехали. Сжигаем все улики. Хрюк какой-то лежит. Как, какие-то открытые там эти полки, скорее всего, игры какие-то, куклы там валяются. Ага. Ага. Вот, труха. И все тут больше... Ну, там еще эта лапка торчит, как бы, ну, страх-то какой-то. Ты что? Ладно, мы выбираемся тогда отсюда, уходим. Выходим, забегаем в лифт. Прыгаем. Закинули себя. Закинули себя. Так. В лифт и поднимаемся. Поднимаемся уже вместе с ключом на обед. Там меня ждет комната, в которую нужно найти какой-то один из предохранителей, который отвечает за электроэнергию. Так, сюда взбираемся по лестнице, быстренько бежим. Э -э ключ, ключ я вставляю вот именно сюда, именно здесь, именно вот тут. Как бы щелк, и дверь открыта. Давай-давай, про открываем, пробегаем, здесь... Что за кукольный дом? Какая-то больница? Какая-то нездоровая, абсолютно нездоровая больница. Ты посмотри, сколько всего тут. Это, это, это законно такое делать, а Так, э -э, толкаем, не толкайся, да? Тогда бежим сюда. Может быть, следуя по этому коридору, мы наткнемся на дверь, которую можно открыть. Э -э, поможешь? А, понял. Я все понял. Помоги еще разочек, я слишком воробышек, ну, как бы. Сила есть, ума не надо. Да, получается. Здесь я в солянку, получается, да, иду что-то делать. Что-то я иду делать. От... Вот здесь нужно отодвинуть карабасик. Посмотри, оно живое, оно живое. Почему оно живое? Оно, мать его, живое. Оно шевелилось, оно просто рука соединилась, нога соединилась. И вот что мне делать? Куда, вот с этой инфой. Оно все живое. Оно сейчас соберется в одного человека, получается. Да ты шо? Вот это я изворотливый пост. Так. Опа. Наверх, наверх ползем. Оно за нами не пойдет. Не запрыгнет. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Нет, оно за нами идет. Оно следует за нами. Да сядь, зайди уходи. Ау! Почему так? Блин, я же... Я же... Да, ну так тут забагонная, ну -то тут то это игра, это не я, не, не, это не я, это не я пиццапитэк, это игра пиццапитэк, это пиццапитэк, -пи -пицца игра Так, наверх ползем быстренько Пока эта чмошная рука у нас, а, да куда же ты? Ага, она сейчас прыгнет, не попала а, все, она, она попала, она схватила нас Так, подожди, тогда надо что-то сделать С этой рукой явно тогда нужно что-то делать А что с ней сделать? Она же какая-то конченая. Это конченная рука Я отвечаю Это очень конченая рука. Так. Блин, надо было... не давай сразу дождусь. Блин, она не выпрыгнула за текстуры. Отстань. Отстань. Так, давай ее сейчас вот в эту комнату заманим. Угу. Так, она сейчас отбежит. Нет, я не туда бегу. А вот сюда. О, -о, -о, -о. Отлично. Так, ну и что же? Ну и что же, ну и что же? Она переползла просто сюда. Да ты шо? Так, да-да-да-да-да. Так, да-да-да-да-да. Так, да-да-да-да-да. Ползу. Ползу, ползу, ползу. Угу. Так, успей. Оп. Early. Хорош. Хорош. Хорош. Успел. Кайф, кайф, скайфе, кайфулик, кайф. Нормально получилось. Прошли мы эту э, руку, но, правда, очень-не очень проходить такое дерьмо. Она сейчас по вентиляции, наверное, пойдет куда-нибудь за мной. А, мне бы не пропустить ничего важного. Ну, ясно. Воу-воу. Во-во-во, вот об этом я и говорю, понимаешь. Исходя из всего того, что со мной в этой игре происходило, как бы вот эта вот рука это ну. Это. Мама а, вот стол, на который мне нужно попасть. Да. Опа. Так, ну мне ее нужно убить молотком. Так, словил момент. А! Нормально? Ой. Ну это не нормально, это херня совсем. Так. Расшиб. Ну Уже два. Два раза по ней попал. Это хорошо. Сразу. Сразу. Промазали оба. Ах. Так, третий раз. Сохранение пошло, значит, мы его уничтожили. Берем предохранитель и уходим нахер отсюда. Все, блин. А, ну ясно. Если бы он сейчас разбился, я бы орал. Я бы орал в подушку и просто, ну, как бы, извините. Так, раньше... А, дальше проходим по коридору. Здесь есть... О, а, понял. Здесь коробочку отодвигаем, разбиваем стеклышко. А можно еще отодвинуть? А -а, -а. а, а, там что-то мешало. Понял, хорошо. Раз уж что-то мешало, давай тогда. Во! Во, как я могу это все это, ну... закидываем, сами пропал... залазим. Все. Осталось только найти, куда же мне нужно идти. Во, тут уже эта балда играет с, с этими со всякими руками. Ну Но все нормально? У нее с психикой что-то... Она сломанная. Я бы очень сильно не хотел с ней как бы там повздорить, поспорить и что-нибудь ну, плохое как бы сделать. Вот, сейчас мы идем как бы в соседнюю комнату. Здесь, соответственно, видно, да, что нужно два предохранителя. У нас он один. И здесь есть комната, в которую можно попасть исключительно всунув предохранитель. Предохранитель мы всовываем. Отлично. Двери у нас открыты. Да, и в свою очередь хочу сказать огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Йоба Гейм. С вами был я, ваш Сантьяго. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! My heart saves the fire